особое состояние я его как-то отделяю в принципе от ну вот какой-то ну какая-то какая-то часть жизни что ли какая-то вот особая у нее вкус у нее цвет у нее есть запах все, все все все есть особые штуки вот, ну, которые вот именно ее это две разные стихии в одном направлении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 не родственник на что а раритет нифига себе классно нет нет, вот здесь пожалуйста а -а -а. можно да. автограф все молодец несерьезность да несерьезность это прекрасно это же когда ты можешь посмеяться над собой в том числе и, и не от своего лица что-то сделать вообще совершенно не от себя а просто сыграть и иногда слишком серьезное отношение к себе очень сильно мешает Зачем? Да. Я скажу, зачем. Есть, вот сегодня, то есть вчера на улице ко мне подошли трое молодых людей, очень молодых. Я так понимаю, что когда мы играли последний свой концерт, восемь лет назад, им было где-то ну лет ну, по 7, наверное. Да, ну, говоря, не 7. было. Сейчас плюс 8, то есть, 8, то есть им было. по 15 лет было. Даже, мне, да, 15 лет там где-то было, да. То есть, при, прикинь, 7 лет было. Вряд ли они слушали в 7 лет. А может быть, и слушали, конечно. Один из них был, на самом деле, сын, там, Степа, ну, театральная семья, тоже, я их знаю. И вот, я думаю, что те, кто не слышал никогда... Те, кто хотели бы услышать, просто от кого-то слышали, но то есть те, кто давно слушали один раз, но ну, им бы хотелось еще хотя бы разочек, то есть прошло столько времени, ну и нам тоже нам было очень нереально, как бы, то есть мы очень ну, не хотели этого как постепенно все сближает, и захотелось, вот ну ведомственных на улице говорит, а давай вот, ну видимо видимо ну восемь лет мы на уже так наигрались, как бы, но есть уже все понятно, все хорошо, все мы хорошо. попробовали но... очень многое, разное, да, каждый реализовался, разное. как хотел в принципе. Yeah, yeah, и много. получилось так, что мне захотелось с первого момента, когда ты только взял гитару и начал играть, и сразу прям ощущение вообще, как будто бы не, не проходило время вообще, все сразу, энергия идет, все получается. Мы очень быстро сочинили новые песни, поскольку, yeah. ну, не прикладывая особую усилия. Пять песен за пять дней. Все работает, как бы все по-прежнему. Я очень обрадовался, что что мне очень важен был именно момент, насколько у нас получится. И когда у нас получилось это вдвоем, я понял, что это получится и для людей. И yeah. сейчас вот это огромное количество людей, это подтверждение тому, что yeah. это нужно. Ну, не знаю, Вы мы сыграем 6 концертов и сядем и решим, что дальше будет. Помимо этого, ты будет заниматься своими да, творческими. Уже, как бы... Очень много всяких есть планов насчет там, сольной карьеры тоже, в том числе и театр, и вот сейчас будет премьера спектакля. У меня есть несколько песен, которые я хочу выпустить в осенью тоже. На осенью выходного альбома, ты есть вот, вот, Все как бы мы работаем Идем? и в разных направлениях, и теперь еще и вместе. Это есть, да. Вот. Есть ну, это. напомните себе как бы ну и да, чтобы люди еще раз те кто хотят могли услышать но вряд ли мы будем играть допустим еще раз допустим хайк мы может быть пойдем дальше мы, может пойдем дальше там опять там там там там там там там там зовут и, и в америку зовут и куда еще и везде ну, так, да. и в израиле зовут и германию но... зовут Репетировали, какие-то песни отбрасывали Какие-то пробовали, отставляли в сторону У нас есть еще несколько песен, которые мы репетировали решили не играть Программа, мне кажется, полноценная Достаточно в меру не слишком длинная, но и не короткая Самый раз для того, чтобы люди могли это воспринимать Мне очень нравится, как получилось Это временный релиюн. Да мне кажется, говорит. что мы еще поиграем. Не факт, что это будет глобальные туры по полгода. Нет, нет такого нет, не нет, будет. Нет, но нет. я думаю, что возможен вариант, что мы после этих шести концертов будем иногда собираться. Да, это такая изюминка будет уже, как даже для самих себя. Вот опять же, вот, ну кайфануть. Ты знаешь, но, ну, факт, что ну, это будет часто чуть-чуть, иногда вот на этом. С... вернулись, типа, будет случаться. Потому что мне просто мне правда очень понравилось. Да, да. I say that you've got to Мы очень прям волновались. вообще, вообще про очень... если бы нас видели до концерта в этом было вообще я думаю осознание такой <смех> <смех> ну просто реально какие-то как пацаны просто все трубу вернулось реально мы... <смех> слушай сегодня <смех> был просто сегодня было нечто сегодня реально было для нас для всех какой-то вот ну очень такой шаг шаг понимаешь первый мы сегодня 8 лет супруги говорю вы представляешь но это не сравнимо просто знаешь пример, допустим, вот там встречался ты там с девушкой или, там у вас там был любовь там 5 лет например да там, на пример, я просто говорю и вот вы расстались там 8 лет и вот опять мы сегодня встречаем ну, ну ты типа, я дурацкий, не я просто пример, как бы. просто хороший пример. Хороший не не не не не не не не не не или я ей звоню, или, то есть, или он мне звонит, и, и, и Это отношения, Были? естественно. Да, вот да. Ох, бля, ну как-то... <смех> Ёх, он не Ну это все, <смех> это очень волнительно, нереально просто. Да. И сегодня это свершилось. <смех> Понимаешь? Ура.